Речь сегодня пойдет о деньгах. Насколько это большие деньги или маленькие, вы сами для себя примите решение в ходе нашей встречи. И это первые деньги на планете Земля, которые имеют обеспечение. До этого подобных вещей, в принципе, никто не предлагал именно в таком формате, в котором сделан проект Phenomenal токен. Название токен изначально взято потому, что вся эта система электронного актива будет перенесена полностью на блокчейн. В данный момент да, сразу же скажу, что блокчейны нет по одной простой причине, потому что существующие блокчейны, которые в данный момент есть, уже реализованные, они не полноценно своей гибкостью покрывают все цели данного проекта. Поэтому было принято решение разработчиками создать собственный блокчейн, на котором будет полностью развернут, развернут токен в дальнейшем, и он будет уложен в смарт-контракт, который будет полноценным, децентрализованным для того, чтобы каждый пользователь мог абсолютно спокойно работать с ним и не переживать за сохранность каких-либо своих средств. Какая цель и миссия у проекта? То есть это первый, первый в мире Токен, который на 100% обеспечен. Да, и задачей у разработчиков было создать токен, который не только обеспечен, да, но и на 100% ликвиден. То есть в любой момент человек может этот токен продать, независимо от того, на какую стоимость он вырос. И еще один, одна такая удивительная модель, которая здесь заложена. Цена токена будет постепенно и постоянно расти. Причем, смотрите, здесь и сегодня я вам покажу, почему этот токен не может остановиться в стоимости и почему этот токен не может упасть в стоимости. То есть не может стоить дешевле, чем в предыдущий час токен поднимается в стоимости каждый час, и в 12.00 Москвы он не может стоить дешевле, чем стоил в 11.00 Москвы априори. Да? И сейчас буду показывать и рассказывать, как работает эта модель, которая на самом деле, когда я ее первый раз увидел, очень сильно меня порадовала и шокировала, потому что... Ничего подобного, настолько продуманного и взвешенного, сбалансированного я не видел ранее. Для того, чтобы понимать, сколько стоит токен, разработчики создали простейшую формулу. Как она работает? Цена токена всегда равна количеству денег, количеству биткоина в пуле обеспечения деленные на выпущенные токены. Теперь рассказываю, что такое пул-обеспечение, зачем он нужен и как он работает. На данном этапе пул-обеспечение – это холодный кошелек биткоина. Для чего он был создан? Любой пользователь, когда приобретает для себя цифровой актив, делает оплату в биткоине 100% от оплаты, ложатся в этот холодный кошелек. Кошелек лежит на очень серьезно защищенном сервере без возможности генерации каких-либо паролей на этом сервере. Это было сделано для того, чтобы если какие-либо хакеры доберутся до сервера, да, залезут туда, они не смогли с помощью программ, подбора паролей, сделать какие-либо подборы и, соответственно, вывести деньги с этого кошелька. Это первое. Второе. Без поступлений денег в пул ликвидности, в полообеспечения, ни один токен не может быть выпущен. То есть каким образом это происходит? тот момент, когда какой-то новый пользователь приобретает для себя токен, давайте переведу это в такой простой язык, условно возьмем утрированную цифру, да? человек хочет приобрести для себя, пользователь хочет приобрести для себя 100 токенов. Опять же, условно возьмем стоимость токена на данный момент равна одному доллару. Соответственно, до того момента, пока человек не переведет 100 долларов в эквиваленте в биткоине, в пул обеспечения, пока они туда не поступили, для человека не будут выпущены токены. То есть токенов в природе не существует. Второй момент. Для того, чтобы мы понимали, что обеспечение стопроцентное, с продажи токенов компания ничего не получает. То есть ноль. Это доход компании с продажи токенов. Откуда получает компания доход, скажу чуть позже, в, на следующих слайдах. Дальше, смотрите, у компании есть две сущности. Первая сущность – это сам токен, да, цифровой актив, который постоянно растет в цене, постепенно, потихоньку, помаленьку. И вторая сущность – это статусы. Статус – это что-то типа лицензии, да, для того, чтобы пользователь смог купить токен, продать токен, хранить токен, переводить токен другим пользователям, пользоваться всеми услугами сервиса, торговой площадки. Человеку необходим статус. То есть такая своеобразная лицензия. Как только человек ее приобретает, вот на картинке, 50% от стоимости статуса попадает в пул обеспечения. После этого человек может покупать, делать покупку токенов, продажу токенов, вывод своих доходов, участвовать в маркетинговой программе и так далее. Следующий момент. В тот момент, когда пользователь продает токены, он оплачивает небольшую комиссию, которая также ложится в пулы ликвидности, что, свое... соответственно, поднимает стоимость токена вновь. Дальше. Рано или поздно люди начинают выводить свои доходы из проекта, и, соответственно, в тот момент, когда происходит вывод, оплачивается комиссия. Эта комиссия также ложится в пул обеспечения, что снова подращивает стоимость токена. Следующий момент. У проекта есть первый из продуктов ⁇ это кредиты. Кредит настолько уникален, что когда люди получают о нем информацию, они говорят, только одного кредита в принципе в компании хватило бы для того, чтобы она процветала. Тоже о нем подробно расскажу. Это первые кредиты, которые не нужно возвращать. Они сами себя отрабатывают. Как это происходит, тоже покажу на следующих слайдах. Ну и, соответственно, все мы понимаем, что рано или поздно человек зарабатывает определенное количество средств в проекте, и у него есть в статусе исчерпание, да, которое происходит от э, суммы заработанных биткоинов. Как только человек э, исчерпал свою лицензию, ее нужно приобрести заново, и в этот момент опять в пул обеспечения попадают средства. Идем дальше. Каким образом происходит циркуляция самих токенов в компании? Предвыпущенных токенов Нет. Никакие токены не могут быть начислены по маркетингу, они не могут быть разданы с помощью каких-либо рекламных акций, аирдропов и так далее, да, для того, чтобы привлечь пользователей. Ни один токен не, про, не попадает на, на белый свет, скажем таким образом, да, до того момента, пока под него не зашло обеспечение в пул. Это очень важно понимать, потому что 100% всех токенов, монет и тому подобных вещей, которые мы с вами ранее видели, от продажи этих токенов все деньги забирают себе разработчики. Да? Здесь же модель абсолютно иная. От продажи токена разработчики ничего не получают. Доход разработчиков происходит только в тот момент, когда приобретаются статусы. Соответственно, для того, чтобы люди могли между собой обмениваться этим токеном, продавать его, покупать и так далее, создана внутренняя P2P-платформа. Платформа этой P2P абсолютно уникальна. То есть, опять же, нету ни одной похожей модели торговых площадок, которые имеют такую функцию. В чем уникальность да, этой платформы? Любой пользователь получает гарантию на платформе, что его заявка на продажу либо на покупку будет исполнена 100% в, люб... в течение максимум трех дней. То есть, если пользователь выставил свой ордер на продажу, то компания гарантирует, что в течение 24 часов этот ордер будет исполнен. Если человек поставил ордер на покупку, то компания гарантирует, что в течение трех суток этот ордер будет гарантированно исполнен. Следующий момент. У компании есть функция, которая... Очень многих пользователей, работающих со всевозможными проектами, где токен растет в цене, ставит в положение вау, потому что такого не предлагает ни один проект. Смотрите, токен растет всегда в цене. Мы купили у компании токены на, к примеру, старте. Через какой-то период времени токены выросли в 2, в 3, в 4, в 5 или в 10 раз. Компания гарантирует, что в любой момент она сама выкупит у нас 100% токенов по той цене, до которой, до которой он вырос, и спокойно выплатит нам средства. Как это происходит? В тот момент, когда человек делает продажу 100% своих токенов, то есть вот он подержал, у него было 1000 долларов, Эквивалент в токене – это его начальная инвестиция. Токены выросли, к примеру, в стоимости до 5000 долларов. Человек говорит, я хочу продать все. Компания говорит, хорошо, если вы не хотите частями, то есть с помощью ордеров, выставлять заявки на P2P-платформу, у нас есть функционал, который называется «Срочная продажа». С комиссией в 7%. Человек может все эти токены продать компании, при, при этом происходит, что токены от человека заходят в компанию, переходят на баланс компании, компания эти токены сжигает, а человеку из пула обеспечения выплачивается его биткоин. Таким образом, стоимость токена опять выросла в цене. Идем дальше. Статусы. Для того, чтобы экосистема проекта работала четко да, и отлаженно, существует 5 статусов. То есть любой человек с любыми возможностями может поучаствовать в проекте. Минимальная, минимальный статус стоит 0,05 биткоина, это ну, порядка 50 долларов. Да? То есть любой человек, любому человеку это в принципе доступно. Дальше. Есть э, следующие статусы, максимальный статус стоит 0,175 биткоинов. У статуса есть несколько ну, составляющих, да, то есть в, в которые входит лимит заработка, дополнительный бонус к маркетингу, размер ордера на покупку, на продажу, э, максимальное хранение и предоплаченные токены. Теперь расскажу буквально вкратце о каждом из... Э, этих составляющих. Смотрите. Возьмем, к примеру, средний статус. Статус Gold, он сейчас, наверное, самый покупаемый в компании, самый популярный. Люди приобретают статус, он стоит примерно 500 долларов. Он, в Что он в себя включает? Лимит заработка. То есть человек приобрел для себя статус за 500 долларов. Если он продвигает маркен, э, компанию по маркетингу, либо он просто приобрел для себя токены, и они у него лежат, и э, через какой-то период времени начинают продаваться, или он их сам продает, он может заработать 1800 долларов. То есть 500 долларов вход, 1800 долларов заработал. После того, как лимит заработка, то есть вот эта цифра исчерпывается, Статус у человека сгорает, и его ему нужно продлить. То есть каждым продлением статуса в компанию вновь э, э, и в, по структуре вновь да, происходит э, расписание вот этих денег. Каким образом делятся средства с продажи статуса? Самое первое и самое важное. 50% от, от стоимости любого проданного статуса ложится в пул ликвидности. Да, вот написано. Каждый приобретенный статус увеличивает пул ликвидности на 50% от стоимости. То есть человек приобрел за 500 долларов статус, 250 долларов ушли в пул обеспечения. Цена токена выросла. Следующий момент. 35% от стоимости статуса идет на маркетинг на следующем слайде покажу как как он работает и только 15 процентов от продажи статуса это доход который получает сама компания он идет на поддержку на оплату разработчиков на маркетинговые материалы и так далее то есть это деньги которые компания для себя получает больше ни с каких продаж, ни с каких комиссий, ни с каких переводов внутри между пользователями компании не получает ничего. Следующий момент. У каждого человека, который приобрел для себя статус, есть возможность приобретать ордера, с помощью ордеров покупать токен каждый день, он может выставить только один токен, либо на покупку, либо на продажу. Размер ордера на покупку всегда меньше, чем размер ордера на продажу. Да, вот часто очень мы такое видим в проектах, когда мы можем купить какой-нибудь непонятный, ничем не обеспеченный токен, там, к примеру, на 1000 долларов, а продать мы его потом сможем только на 500. И у нас уже закончится лицензия, и нам снова ее надо купить. Да, здесь наоборот, основатели четко понимают, что сегодня человек купил, к примеру, на 80 долларов токена, завтра, за, за следующие сутки или за двое суток у него токен вырос в цене. Соответственно, для того, чтобы то же самое, что он купил, с выростом уже продать, ордер на продажу должен быть больше. Гармония стопроцентная. Следующий момент. Максимальное хранение. Вот здесь я всегда стараюсь показать, поставить акцент. Ребят, обратите внимание, насколько грамотно и четко это продумано. Смотрите. Буду показывать пример на простых цифрах. Не буду говорить в биткоинах, буду говорить в долларах. Представляем, мы приобрели токен на 100 долларов. Максимальное хранение на статусе GOLD составляет 750 долларов. Каждый день, когда наш токен вырастает в стоимости, он увеличивается, и рано и поздно наши 100 токенов, которые мы купили за 100 долларов, вырастут до стоимости 750 долларов. Теперь обратите внимание, что происходит дальше. Как только стоимость наших токенов, а она каждый день увеличивается практически на 1%, когда-то даже чуть больше, как только она перевалила за цифру 750 долларов, то есть токен наш стал стоить 800 долларов, излишки токенов на 50 долларов автоматически ставятся на продажу, и вам на баланс начисляется биткоин. То есть вам даже самим продавать ничего не нужно для того, чтобы получать прибыль. Как только максимальное хранение начинает превышать размеры, которые прописаны в вашем статусе, у вас начинается постоянный, бесконечный поток биткоина на ваш баланс. Токены будут каждый день на 1% увеличиваться в цене, и этот 1% будет превращаться для вас в биткоин. И снова в биткоин, и снова в биткоин. вы получаете этот биткоин до тех пор, пока у вас на балансе есть хотя бы какое-то количество, даже там 0,1 токена. Идем дальше. Есть в статусах цифра предоплаченных токенов, то есть количество предопла... предоплаченных токенов в проценте. Как это работает? Когда человек приобретает статус, опять же, gold, к примеру, за 500 долларов, на 3% от его покупки автоматически на биржу, на P2P-площадку выставляется ордер стоимостью 3% от его покупки. То есть из этих 500 долларов возьмется 3% и на эту сумму встанет ордер на покупку. Как только он отработает, у человека на балансе появляется токен, он уже может понимать, как этот токен растет в цене, он может его тут же продать, он может его перевести любому пользователю и так далее. То есть он начинает с момента покупки статуса, он начинает пользоваться самим продуктом, понимая, как это работает. Маркетинг. Здесь не буду надолго останавливаться, потому что будут по нему проводиться школы скажу только одно в маркетинге нет никакой части агрессива да то есть здесь не существует агрессивных составляющих в виде бинаров матриц здесь нет даже линейного маркетинга чистейшей воды карьера то есть здесь нет ограничений по глубине Пусть пользователь, новый пользователь, зашел у вас в структуру, в команду вашу где-то на тысячном или пятитысячном уровне в глубине, вы получаете какое-то свое вознаграждение в зависимости от вашего ранга. Карьера сделана таким же образом, как в большинстве страховых компаний. То есть, единственное, она может существовать десятилетиями, даже столетиями. И этот маркетинг нельзя обвалить какими-то перекосами и так далее. Единственная разница со страховыми компаниями в чем? У страховых компаний есть такая больная медаль в маркетинге, когда... Человек, который пригласил своего, которого пригласил спонсор, может своего спонсора обогнать. Здесь это исключено, потому что человек, который за вами зашел, к примеру, вы находитесь на стадии директор, у вас есть человек, который находится на стадии, на ступеньке про менеджер. Он единственное, что сможет сделать, это догнать вас, стать с вами на одну ступеньку, но обогнать вас он не сможет, потому что его товарооборот, да, оборот структуры входит в ваш оборот. Соответственно, он будет в любом случае вместе с собой толкать и вас. Для того, чтобы пройти всю карьеру полностью, человеку необходимо два две личные рекомендации причем одна рекомендация может быть очень сильной да где будут какие-то крепкие партнеры находиться а вторая рекомендация может но ну, вторая ветка может состоять из обычных людей которые просто пришли как инвесторы для того чтобы купить себе токен и получать с него пассивный доход не хотят они участвовать партнерской программе дальше идем первый продукт который компания сразу же предостав предоставляет любому пользователю это кредиты звездочка проекта номер три да вот таким образом я ее скажу первое это сам токен второе это уникальная система статусов которые Увеличивают скорость получения дохода и увеличивают размер получения дохода. И третья звездочка – это кредиты. Смотрите, что это такое? Человек приобрел для себя токен. Как только у него есть токен на сумму 001 биткоина, то есть, грубо говоря, на 100 долларов, такую цифру буду называть, человек может взять у компании под залог своих токенов займ. Комиссия за кредит составляет 0,1% в день или около 3% в месяц. А теперь обращаю внимание, смотрите, цена токена растет примерно на 1% в день, когда-то даже чуть больше. Так вот, за первые 3 дня в месяце рост токена – перекрывает полностью всю комиссию за ваш кредит, которую вы взяли у компании. Это первое. Второе. Как работает сам кредит? У человека есть токены. В любой момент, когда ему захотелось, человек может в зависимости от своего статуса взять до 80% займ у компании. Займ выдается в биткоине. И человек этот биткоин может сразу же вывести из проекта. Да, и многие люди, когда эту информацию слышат, говорят, «О, так это же прикольно, можно застраховать себя». Да? То есть человек приобрел токены, сделал какую-то трату. Если у него есть какие-то волнения в голове, что его тут могут обмануть, там компания закроется, либо еще что-то, ну такое бывает зачастую у людей, то соответственно он говорит я сейчас под эти токены возьмусь 80 процентов выведу их из проекта и, и, и мне вообще ничего не парит да такой вариант тоже возможен и это доступно компания говорит берите пользуйтесь страхуйте себя если у вас нет доверия но на самом деле происходит следующее да как как работает сама система этих кредитов, и для чего их, по сути, это сделали. Первое. В тот момент, когда человек под залог своего займа получает биткоин и забирает его из компании, на его балансе замораживаются токены. Давайте я буду показывать у себя в кабинете, как это работает. То есть вот смотрите, у меня есть на данный момент 1800 токенов и из них я под них я взял займ и вот если вы обратите внимание написано заморожено в займе 1715 токенов каждый день даже не каждый день а каждый час цена токена растет и у меня каждый час эта сумма начинает размораживаться и эти токены переходят на мой основной баланс Через примерно полтора месяца все эти токены полностью разморозятся, и они снова мне доступны. То есть кредит мой, который я взял у компании, он автоматически сам себя отработал. Его не нужно возвращать, хотя есть возможность и возврата, и погашения, и срочного, срочного аннулирования этого кредита. Все это есть, но что люди делают с этими кредитами? как можно ими распорядиться, для чего они в принципе нужны. Представим себе ситуацию, да, у человека просто ну, нет денег на, сразу на то, чтобы приобрести себе там, статус VIP. Он начинает там, с голда, с сильвера или даже с самого маленького пакета. Возьмем статус сильвер, к примеру. Человек купил себе токены, какое-то количество, неважно, какое они рано или поздно выросли в цене а, до стоимости 375 долларов. Да, вот максимальное хранение на этом статусе. Соответственно, от этих 375 долларов человек может взять а, 50%, 175 долларов. да, И, а, соответственно, создать себе в глубине под собой же, создать себе еще одну учетную запись со статусом ⁇ Сильвер ⁇ После того, как он ее создал, у него еще останутся средства для того, чтобы на ней приобрести токены дополнительные. И у него уже теперь две учетных записи, которые, на которых есть токены, растущие в цене. На первой учетной записи они заморожены, но с каждым часом часть их размораживается, размораживается, и человек получается, единожды придя компанию с деньгами в сумме 250 долларов и, к примеру, 50 долларов на покупку токена, за счет кредита сделал себе уже две учетных записи по 250, и на каждой э, записи будет рано или поздно выросший токен по 375 долларов, то есть это уже 700 долларов. Начинали с 300 Теперь у него 700 долларов, которые каждый день приносят ему 1%. То есть 7 долларов в день человек получает. После того, как он видит, что у него хватает денег, на, разморозился займ на верхней учетке, у него уже под завязку забит э, лимит хранения на нижней учетке, он берет еще два кредита на верхней и на нижней учетке и делает апгрейд верхней учетки до статуса gold. Таким образом у него увеличивается лимит заработка, у него увеличивается лимит хранения и так далее. И вот такими простыми действиями за счет вот этого перекредитования человек, начиная с небольшой суммы, с 50 или с 250 долларов, рано или поздно, там, в течение 5, 6, 7 месяцев поднимает э, свой статус до ВИП. И здесь у него уже совсем другие возможности, совсем другие скорости и так далее. То есть любому человеку развитие в компании доступно. Идем дальше. Немного скажу о том, куда компания движется и с чего все это началось, для того чтобы было понимание. Прежде чем компания пришла на рынок с этой моделью, с этим уникальным продуктом, они сделали следующее. Группа математиков разработала эту модель и для того, чтобы четко просчитать, с, каким, с какой скоростью должны расти токены, какие проценты должны выплачиваться в виде кредитов, какие комиссии должны платиться в системе для того, чтобы это все рано или поздно не развалилось был создан, написан искусственный интеллект, с, ну, нейронная создан нейронная сеть, да, такое модное название искусственный интеллект, в котором было проведено более 100 тысяч моделирований, как будет работать система при тех или иных условиях. То есть, вот, к примеру, смотрите, как это происходило. Вот здесь в файле показано моделирование до 200 тысяч пользователей. Моделирование сделано следующим образом. Оно сделано при наихудшем раскладе событий, когда 40 процентов пользователей покупает самые дешевые статусы, да, и только 10 процентов покупает статусы, которые VIP, да, и, соответственно. Что происходит? Вот здесь на графике есть две полоски. Нижняя синее – это то обеспечение, которое компания нам показывает и отображает в виде стоимости токена. Токен растет в цене, и мы его видим вот здесь, вот в этом отображении. Дальше. Оранжевая полоска – это сверхобеспечение. То есть, смотрите, когда человек купил пользователь новый, купил статус, 50% от стоимости этого статуса попало в пул обеспечения. Но токены при этом не были выпущены. Соответственно, их стоимость повысилась, да, их обеспечение повысилось. Какой еще момент может быть? Вот модель, смоделированное развитие событий роста токена. То есть в первый день, к примеру, роста токена не было, входов не было. Там начались входы только с предоплат каких-то там токенов, с при покупок статусов, но никто токены не купил. На следующий день токены купились, и цена токена запустилась, начала расти. Она выросла на 1,29%. На третий день, к примеру, компания запустила какой-то промоушен сказала там распродажи, либо за активность начисляем повышенные комиссионные в биткоине и так далее. Партнеры активно потрудились, в компанию зашли большие обороты, и цена токена при этом могла бы вырасти, к примеру, на сразу же на 7, 8 или 10%. Но по четко просчитанной модели, которая с помощью нейронной сети создана, Компания делает повышение токена на 1,28%. Те 8%, которые получены выше, ложатся вот сюда, в сверхобеспечение. Для чего? На следующий день, выходной, воскресенье, либо какой-то там святой праздник, люди вообще не работали в этот день, может быть, заплатились какие-то кредиты, и цена токена могла вырасти всего лишь на 0,5%. Но так как у компании есть сверхобеспечение, она нам по той же самой просчитанной модели э, показывает повышение стоимости токена на 1,37%. И таким образом э, вот этот э, токен растет с каждым днем примерно вот на такие проценты. Дальше. Второй график. Здесь что показано? С момента старта и примерно до 10 тысяч пользователей цена, рост стоимости токена будет колебаться в пределах от 1,1 до 1,4% в день. Он будет колебаться, потом он постепенно начнет падать, потому что в пуле обеспечения Денег будет больше, да, проект будет набирать масштабные обороты. И, соответственно, как компания говорит, в какой-то момент он опустится до отметки 0,6% в сутки, и после этого практически будет прямая линия. То есть все люди, которые сейчас на старте в компании поучаствуют, пока компании никому не известно, смогут получить максимальные доходы от роста стоимости токена. Какой еще момент нужно сказать? После того, как моделирование было сделано, компания стала принимать решение, откуда произойдет старт. Так как большинство систем, которые запускались на веб-ресурсах, да, то есть с помощью сайтов, Попадают под атаки, да, сейчас у нас еще смарт-контракта нет, да, я об этом в самом начале говорил. То есть если на компанию будет совершена атака, злоумышленники могут добраться до средств пользователей, которые делают оплаты в кабинетах натворить всяких разных дел там и так далее. Поэтому компания приняла решение сейчас на старте. Они запустили э, всю работу проекта, сам ресурс э, в виде телеграм-бота. Я вот вам его показывал. Э, и э, в этом телеграм-боте э, мы сейчас работаем. То есть для того, чтобы кто-то начал ломать ресурс самой компании, сначала ему нужно будет поломать телеграм. Э, за э, последние годы работы... Хотя Павел Дуров там предлагал 300 тысяч долларов любому э, хакеру, который сможет взломать Telegram, было применено там, сотни, наверное, тысяч попыток, но никто этого сделать не смог. Да? То есть мы понимаем, насколько э, оболочка самого Телеграмма защищает наш проект, наш э, цифровой код от того, чтобы до него кто-то добрался. Сначала нужно взломать Telegram, потом добраться и начать только взламывать сам код компании. Поэтому мы пока в Телеграме. В следующем году, в первом квартале, к тому моменту, когда будет подготовлена уже реализация гибридной модели со смарт-контрактом, компания запустит веб-ресурс, то есть веб-сайт, который будет доступен всем пользователям. Ну, это будет сделано для любителей сайтов. И, соответственно, будет каким образом все, все это происходить. Будет работать Telegram и будет работать э, сайт. Если на сайт, не дай бог, образовывается DDOS атака, компания этот сайт останавливает, Telegram продолжает работать. Данные между Telegram и сайтом синхронизируются. В тот момент, когда атака прекратилась, сайт обратно восстанавливается, работают и Telegram, и сайт. Базы данных одинаковы, да, они синхронизированы. В 2021 году, то есть в следующем году, во втором квартале, компания переходит, реализовывает гибридную модель со смарт-контрактом, да, то есть пул ликвидности будет перемещен полностью на смарт-контракт в децентрализованную среду, чтобы не было никаких, у пользователей не было никаких там косых мыслей, а вот если там основатели вместе с этим пулом сбегут и так далее. Тут уже сделано очень многое для того, чтобы это все избежать, и еще будет смарт-контракт. И в этом же.. В квартале будет создано партнерство с эмитентом карт Visa и MasterCard, когда человек сможет получить карту, положить на нее биткоин, эфир, либо сам токен и, соответственно, пойти и использовать эту карту для покупки каких-то необходимых вещей в повседневной жизни. Там продукты купить, бытовую технику, одежду и так далее с обычной пластиковой карты. Нам уже на одном из предыдущих мероприятий показали, что скорее всего это будет реализовано в разы быстрее. То есть даже не надо будет ждать второго квартала 2021 года. Сам Партнер уже, тот, который будет делать имитирование карт, он уже готов. Причем готов к тому, чтобы выступать и говорить, что да, мы официально работаем с компанией Phenomenal, что будут брендированные карты для ее партнеров, выпускаться и, и так далее. Соответственно, развитие идет постоянно. И параллельно с тем, что мы с вами начинаем в этом проекте принимать участие. Следующий этап развития это появление маркетплейса для продавцов. Причем изначально компания планирует запустить этот маркетплейс не совсем в стандартном формате, как каким мы его с вами привыкли видеть. То есть на нем изначально можно будет приобрести инвестиционные продукты и услуги. К примеру, одним из основателей компании Phenomenal, да, одной из команд основателей, является команда, которая территориально находится в Арабских Эмиратах. И сейчас они заключили, заключают договор с хранилищем золота, самым крупным в Арабских Эмиратах, Эмиратах хранилищем золота, и партнерам будет доступна за токен возможность приобрести для себя инвестиционные слитки золота, платины, серебра, любых драгоценных металлов, которые есть в хранилище. И дальше, по желанию, человек может заказать этот слиток и ему его доставят соответственно домой. Единственное придется за заплатить налог, до да, за ну, Дубай, как вы знаете, наверное, безналоговая страна по продаже золота. У нас в наших странах, ну вот государство решило, что человек должен платить налог за с приобретение цветных металлов. Соответственно тот, кто хочет получить домой, ему придется за, заплатить налог и получить это золото физически домой, чтобы потом пойти и показать его там своим знакомым или не знать, для, для чего еще. Либо второй вариант, он может оставить это золото в хранилище, и в любой момент, когда видит, что его слитки выросли в стоимости, он может продать его обратно в хранилище и получить себе... Э ну, зафиксировать таким образом прибыль. Следующий момент. В данный момент уже параллельно вместе со всеми вот этими процессами ведется разработка собственной децентрализованной биржи. То есть компания ведет нас к модели децентрализации. Сейчас есть какие-то элементы, где еще проект централизован, потому что не, не все еще детали отточены, не все еще моменты четко сверены и проверены. Мы еще находимся с вами вот в такой централизованной системе. Дальше это все будет полностью переведено так, чтобы ни, ни с какой стороны, ни, ни от какого пользователя, ни от какого основателя работа систем не зависело. Децентрализованные биржи – это, в принципе, будущее, да, которое сейчас уже приходит в нашу жизнь, и мы с вами начинаем эти биржи видеть. Единственное, на них пока не хватает ликвидности. Как это будет работать, сейчас не буду рассказывать. На технических школах тоже это покажем, расскажем. Скажу только одно. С этой площадки, с этой децентрализованной биржи мы с вами точно так же сможем получать доходы от всех транзакций, которые на этой бирже происходят. Будет браться комиссия, она будет составлять, ложиться в специальный пул обеспечения токена DEX, токена, который для этой биржи будет специально имитирован. Да, такой же токен, как Phenomenal. И у этого токена будет такое же точное обеспечение с каждой транзакцией на бирже. Кто-то купил, допустим, биткоин за эфир, взята комиссия. Эта комиссия практически полностью пошла на обеспечение этого токена. У нас есть этот токен, мы с вами получаем его постоянный рост. Мы с вами с помощью этого токена можем себе покупать другие валюты, биткоин, эфир, все что угодно. Мы с помощью этого токена получаем с вами комиссии с бирж и получаем чистый пассивный доход от работы еще одной платформы. И таких инструментов у компании будет несколько. Будет платформа для трейдеров с пулами и так далее. Все это покажем дальше в деталях на наших мероприятиях. Наверное, на этом я остановлюсь. Сделаем такую паузу. Сейчас готов ответить на любые ваши вопросы, если таковые появились. Наташа, вам, наверное, в первую очередь задавать вопросы. Оксана, Наташа, потому что у ребят сейчас, наверное, там мой голос еще до сих пор гудит в голове. Ой, спасибо, Олег. Я каждый раз слушаю, каждый раз для себя что-то беру новое, и каждый раз все расставляется по полочкам. Ну, ты знаешь, у меня сейчас вопросов нет, я только действительно, ну, восхищаюсь тем, э, мы знаем, да, что за децентрализацией будущее, за децентрализованными биржами. И то, что здесь на автомате все, мне вот очень нравится. Ну, ты в ходе уже ответил на те вопросы, которые я раньше задавала, что если бы хозяева с пулом обеспечением смылись бы, что было, да. Ну, вот еще озвучу, вот, чтобы ребята слышали, да, что если есть, есть лидер, да. может отделиться с пулом. Да, смотрите, компания сразу же предложила решение, как, как вообще вот сейчас в данный момент работает э, пул обеспечения. Есть три команды. У разработчиков есть три команды. Одна команда находится территориально в Германии, вторая команда находится в Австрии, и третья команда находится в Арабских Эмиратах. Каждая команда отдельно. То есть здесь работают разработчики, здесь работают маркетологи, здесь работают команда продакшена и команда, которая заключает всевозможные договора с юрлицами, с торговыми площадками, с сервисами, которые предоставляют банковские карты. Каждая из них страхует сама себя. То есть эти люди в разных странах, это абсолютно разные команды, они друг от друга независимы и они, каждый из них, страхуют сами себя. То есть они делают для того, чтобы из пула обеспечения вышли деньги, к примеру, на выплаты пользователям. Один раз в сутки, в полночь, все три команды собираются, то есть представители от всех трех команд собираются в одно время, которое заранее оговаривают, делают три мультикластерных подписи, на кошельке, и после этого только из кошелька можно вывести деньги. Но э, так как сетевые лидеры говорят нам, ну понятно, вы там между собой договорились, все хорошо, нам бы хотелось тоже какие-то гарантии иметь, потому что мы же сюда людей ведем, они нам верят, они на нас идут, они на ваши там какие-то маркетинги и тому подобное. Да, и, соответственно, компания говорит, сейчас, в данный момент мы вам предлагаем следующее. Если вы крупный лидер, и вы э, имеете какие-либо опасения в том, что мы с вами э, можем поступить нечестно, то вы можете сделать э, следующее. Вы к нам приходите с, с обращением, э, показываете объемы вашей структуры, что вы хотите в этой компании сделать или уже сделали, и мы можем... От этого пула часть, которая принадлежит вашей команде, отделить в отдельный кошелек, в отдельный холодный кошелек. И, соответственно, вся ваша команда будет видеть, сколько денег находится именно в пуле вашей команды. Причем для того, чтобы с этого пула, с вашего маленького пула деньги ушли на выплаты нужно будет сделать подпись нам и нужно будет сделать подпись вам. То есть без вашей подписи мы ничего не сможем забрать из, из вашего кошелька. И также точно вы с этим кошельком никуда сбежать не сможете, до тех пор, пока мы не сделаем подпись, вы тоже ничего с него не возьмете. То есть украсть априори здесь никто ничего не может, благодаря вот такой системе. И компания это предлагает сделать любому лидеру, который вот хоть как-то там переживает за свои там ну, за деньги своей команды таким образом это будем называть. А теперь вспомните хотя бы один проект, где вам такое предлагали таким образом застраховать, взять на себя ответственность. Да, очень хорошая. Ну, а я еще и понимаю, что мы застрахованы, если даже вдруг что-то с компанией случится, да, мы даже вложенные деньги забираем кредитом, можем использовать вне да. эти деньги, и мы таким образом на 80% свои финансы страхуем. Это очень выгодно, особенно в наше сейчас время. И Наташ, я думаю... смотри, да. я перебью, пожалуйста, на секундочку. Вот что такое 80%? Люди немножко не совсем понимают эту цифру, 80. То есть, смотрите, человек приобретает на, по пути своего взаимодействия с компанией, человек приобретает для себя токены. Эти токены у него лежат, и они растут в стоимости. Вот, к примеру, да я приобрел там где-то на старте 2000 токенов. Они тогда стоили 0,2 биткоина они со временем растут, растут и э, достигли отметки 0,26, то есть э, превысили лимит хранения. Если я вот от этой цифры беру 80%, то эта сумма, 80%, она будет больше, чем я денег потратил на покупку. Супер, да, отлично. 150%. Потому что уже монеты выросли, потому что это да, 150%. Да. Хранить можно 150%, чем, больше, чем да. потратил. То есть в полтора раза больше хранишь, и от этих, от этих денег ты можешь взять 80%. Получается, Верно. да, больше, процентов на 20 больше, чем ты вложил. Верно. И теперь смотрите, еще одну такую, покажу картинку она очень серьезно помогает людям понять, каким образом работает, почему вообще токен растет. Вот сегодня мне да, на одной из встреч задали вопрос, такой интересный. Говорит, вот представьте, если в вашу компанию пришло 10 человек всего, и больше вообще никто туда не приходит. Я, я по так поулыбался, да, говорю, ребят, ну, представьте, что э, есть какой-то магазин, вот просто обычный традиционный бизнес, в который пришло 10 покупателей. Что будет с бизнесом? Да, ну, априори не может быть бизнеса на планете Земля, для 10 человек не существует. Здесь то же самое. Всегда будут новые пользователи. Но давайте утрированно все-таки представим ту картинку, которую вы для себя нарисовали в голове. 10 человек пришло, и больше никто в проект не заходит. Давайте брать такую картинку. Существует пул обеспечения и существует эмиссия токенов. Как происходит это? Сначала человек приобретает для себя статус. 50% от стоимости статуса попадает в пул обеспечения. Токены при этом не выпускаются. То есть представьте, первый человек в компании, еще нету пользователей. Он пришел и купил статус для того, чтобы купить у компании токены. Он отправил 50% от своей покупки в пул обеспечения. То есть токенов еще нет, а обеспечение уже есть. Второй момент. Когда человек покупает токены, 100% от его покупки идут в пул обеспечения. Но компания берет комиссию запах покупки, да, она равняется 6%. То есть если человек, к примеру, купил 100 токенов на 100 долларов, то компания получила деньги в виде биткоина и положила их в пул обеспечения, а человеку отдала 94 токена за вычетом комиссии. То есть когда у первого пользователя появилось 94 токена, то они уже стоят за счет его же покупки, уже стоят дороже, чем он их купил. Дальше. Появляется второй пользователь, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Десять человек зашли в компанию, сверхобеспечение уже выросло в разы. Токенов выпущено на 10 человек 940, а обеспечение, ну, если вы следили за ходом мысли, уже просто очень сильно превышает э, сам баланс. Дальше. Рано или поздно первый пользователь или второй пользователь, или третий, любой из этих десяти человек решает, что ну, вот токен же подрос за, за все время, пока были покупки. Он решает, что ну, пора бы, наверное, попробовать как-то продать этот токен. Соответственно, когда он делает продажу, с него компания берет 3% комиссии. Эта комиссия опять ложится в пул обеспечения, что снова подращивает стоимость токена. Человек э, продал токены. Э, давайте вот этот, наверное, пример. Он очень красочно показывает. Э, один из пользователей из всех пользователей, которые из этих 10 человек, решил, вот у него токены выросли, допустим, там на 25%. Все, он говорит, все, мне хватит, хочу уйти и забыть про все это. Соответственно, он нажимает кнопку «Срочная продажа». Компания забирает у него все 100% токена, сжигает их, то есть токена стало на его 94% меньше. С него при этом берется комиссия 7% за срочную продажу, которая ложится в пул обеспечения. То есть обеспечение снова выросло, и вместе с ним выросла цена. Все оставшиеся 9 пользователей, которые все еще в компании, продолжают пользоваться услугами и видят, что токен растет. Токен у них вырос. Они, соответственно, берут под него... Ну там один или два пользователя берут под него кредит для того, чтобы расширить свои возможности. Соответственно, в тот момент, когда человек взял кредит, он каждый день с него начинает списываться комиссия в виде 0,1% в день в токене. Не в биткоине, а в токене. В тот момент, когда э, токен с него списался. Соответственно, этот токен сжигается, и мы видим снова поднятие цены. Все остальные пользователи за этим наблюдают. Кто-то начинает, к примеру, уже они видят, что все хорошо работает, они начинают между собой, к примеру, обмениваться этим токеном и делают перевод внутри. Кто-то кому-то что-то перевел токен сам. Как только происходит перевод, компания берет комиссию в токене, из, из этого токена, который мы провели, 3% взята комиссия. Соответственно, эти 3% комиссионного токена сожжены, цена токена опять выросла. И этот процесс будет бесконечным до тех пор, пока в компании не останется один пользователь. Когда человек там чего-то продал или сделал какое-то, получил какое-то комиссионное вознаграждение, он решает вывести деньги из, из компании в виде биткоина. Компания берет 6% с этого вывода, которые ложатся опять в пул обеспечения. И до тех пор, пока остался в компании один человек, да там все свои токены продали, ушли из проекта, один остался. Он заберет все, что осталось в пуле обеспечения. Такая образно-утрированная модель, которая, конечно, мы все понимаем, что никогда не будет, потому что уже сейчас на данный момент более 500 пользователей в компании, и там... Наверное, половина из них уже точно владеют и токеном и приобрели для себя такие вот лицензии и сделали, соответственно, рост цене токена. Надеюсь, У -у -у. надеюсь понятно да. объяснил. Да, здорово, понятно, да. И я понимаю, Олег, что мы на самом старте, да? Пятый день, как только компания стартовала, и да. сейчас... Повышенные проценты, пока повышенные вот, проценты. Вот в данный, в данный момент 4 дня и 1 час компании. Еще вопрос тогда по ходу. То есть я, я правильно понял из нашего всего разговора и концепта, что токен периодически сжигается. Он не в каком-то количестве, как блокчейны выпускают определенное количество, скажем, и они все Там. на руках. Это, да. это включено. То есть он постоянно выпускается и постоянно сжигается. И постоянно да. растет. Да. Механизм этот, но ну, их три механизма на данный момент существуют. И это третий механизм, который я вот первый раз так встречаю. Да. да, то есть в любой момент, любой пользователь, когда он избавляется от своего токена, он получает на руки биткоин, в полном объеме за вычетом, соответственно, 7% ну, присрочной продаже. И все 100% токена, которые у человека на руках были, они сжигаются. Для того, чтобы, ну, чтобы обоснованно было понятно, почему цена растет. Так, это как раз и позволяет жить проекту дольше, чем другие. То есть да. это живучесть проекта. Если бы они не сжигались... Был бы переизбыток и сброс на рынке привел бы к падению и к невостребованности. А данный именно алгоритм именно позволяет жить долго, постоянно, при большом росте. Верно, да. Такой… Ну, такой... Я сегодня, да, я тоже думала, надо ой, первую линию, как обычно, везде большую строить. Сегодня наконец-то до меня дошло, что достаточно 2-3 там, 4 активных человека в первой линии, помогать им углубляться, и будет помощь им, и нам. И будет, Ладно. ну, и они будут зарабатывать, и мы. Конечно. То есть, смотрите, в маркетинге на самом же деле неважно, где у вас в глубине находится покупатель. То есть, где он, ну, я сейчас вот строю свои ветки в глубину, мне это интереснее, потому что, когда мои личники видят, что они быстрее зараба быстро зарабатывают и могут показать свои доходы своим уже потенциальным партнерам, то у них это гораздо эффектнее получается. И, соответственно, смотрите, к примеру, вы на ступеньке директор. У вас есть карьерный бонус 20%, плюс к нему идет бонус дополнительный, который у вас в статусе. К примеру, возьмем, вы приобрели статус Gold. Здесь дополнительный бонус «Карьере» плюс 2%. Соответственно, у вас есть 22%. И за вами следует какой-то ваш пользователь, который на ступеньке «Про-менеджер», к примеру. Да? И у него тоже бонус со статуса Gold, то есть 20%. Вот разницу между им и им между вами и им вы всегда будете получать от любых покупок в его структуре. Где-то там в глубине в его структуре кто-то что-то купил, вы получили вот эту разницу. Отлично, отлично. Ну и смотрите, если так вот просто чисто для, не знаю, мотивации, не мотивации, как, как хотите это назови, назовите, что есть возможного в в маркетинге. То есть мы сегодня четвертый день находимся в компании, четыре дня мы полноценно работаем. То есть вот шесть личников у меня, причем из них активны только пять. В глубину структура улетела на 274 человека. Это четыре дня только с момента старта. Выплат пришло 0,42 биткоина. Вот вам за 4 дня хороший, качественный старт. Угу. Пользуйтесь, берите, получайте доходы. Доходы реально не ограничены вообще ничем. Знаете, сразу отвечу на вопрос. Тоже такой вопрос, очень часто задают. Мы его всегда рассматриваем. Люди видят, что есть... У каждого статуса есть лимит заработка. И человек говорит, ну вот, ладно, хорошо, заработал я там э, на статусе VIP, купил я VIP за, э, за 0.175 биткоина. Заработал пол биткоина и все, и все, что ли, это я на этом ограничен. Э, на самом деле это просто непонимание. Не да? Смотрите, как это происходит на самом деле. Человек после того, как у него исчерпался лимит заработка, может просто из своего же заработка заново продлить себе статус. То есть из 0.58 вычитаем 0.175, ну, грубо говоря, у нас остается 0.4 биткоина, это чистый доход, который с закрытия статуса нам приходит. Если у меня закрылся статус утром, и закрылся статус вечером то я получил 08 биткоина чистого да если у человека этот статус закрывается три раза в день то он уже получает биткоин 1 биткоин и 200 миллионов сатоши в день если у него этот статус закрывается 10 раз в день то он получает 40 тысяч долларов в день а это миллион двести долларов в месяц чистого Ух дохода только по лидерской программе. Я считаю, что для лидеров это просто ну, шикарнейшая возможность сделать здесь себе, безусловно, классные чеки, которыми вряд ли может похвастаться какая-то компания. Причем это сделать можно за очень короткий период времени. Олег, вот надо было мне третий раз послушать презентацию, чтобы этот гвоздик у меня по самую шапочку влез. Ура! Что лицензии, статусы могут закрываться несколько раз в день. Слава Богу! Да. Олег, озвучь, пожалуйста, как пойдет как процесс вывода, вывода средств. Какие там лимиты, комиссии, сроки? Э -э -э, лимиты, смотрите... Если брать, я просто на, на вот этом своем аккаунте выводов не делал, делал со второй, ну, со второй учетки, она на телефоне, не смогу вам продемонстрировать. Смотрите, как это происходит. То есть человек в любой момент заходит в раздел финансы, вводит вот здесь кошелек для вывода, ну то есть настраивает тот, который, на который он планирует получить биткоин. Нажимает после этого кнопку «Вывод БТЦ». Ну, сейчас я нажму, если то он мне скажет, укажите кошелек. Да? Нажимает «Вывод», указывает сумму, ту, которую он хочет вывести. И, соответственно, в течение 48 часов максимум этот вывод приходит к нему на биткоин-кошелек. Но, исходя из того, что вот пишут партнеры, которые уже делали выводы, Сегодня вечером сделал вывод, посмотрел по блокчейну, в полночь деньги уже были у меня на биткоине. То есть, когда компания вот это вот раз в полночь садится и делает вот эти мультиподписи, в этот момент как раз мы получаем с вами выплаты. Понятно. Понятно. Может, у кого-то еще есть вопросы все-таки? Должны быть. Тут Ирина еще с нами. Ирочка, ты уже второй раз слушаешь, да? Что тебе понравилось или непонятно? Ира, а я не вижу, она Мне здесь. Мне понравилось. Ага. Я здесь, здесь. Здесь, да, Ир? Угу. А что да. больше всего понравилось? Мне, конечно... Ну, кредиты понравились конечно кредиты, кредиты которые кредиты которые можно не возвращать нравится всем это такой разрыв шаблона мышления с, с обычной финансовой системой он, да, да которой да. нас приучили олег просто у нас мы были в life is good и в Life is Good тоже не надо было возвращать кредит, просто там это медленно, все там маленькие проценты, за счет процентов все mm -hmm. это списывалось прямо автоматически, у тебя, и тоже возвращать не надо. Но там, чтобы кредит погасить, 3,5 года проходило. Ну, чтобы ты не вмешивался, он сам просто списывается. То есть ты на 3,5 ну, года привязан к кредиту. Вот. Здесь, здесь, а здесь зло, это и... про происходит 3, чуть 3, больше, 7. чем за два месяца. Да, да. Это тоже понравилось. Ну, есть моменты, то есть я поняла, что вот мы в проектах в разных были, в том же кенте, если бы они вот так же все задумали о том, чтобы это куда-то там все аккумулировалось, и был такой фонд, а не тратился на покупки всевозможные компании. То есть компания тратила наши деньги, а в результате получилось, у них накоплений никаких нет, произошел форс-мажор, и никому ничего не возвращается. Хотя гарантировали, что компания будет выкупать владельцев аккаунтов, их э, токены, никто ничего не покупает, даже те люди, которые ни копить, не заработали, там ничего не получили. Здесь все-таки вот этот вариант, э, он именно глубоко взят для того, чтобы но ну, у людей была безопасность, чувство безопасности. Да. Лице а, да обесп обеспечение. Тоже, да, да, обеспечение. Именно вот этот вот э, обеспечение сундучок этот, сейф, сейф, Пу -пу -пу пул обеспечения. да. Я просто еще видел, здесь немножко другие термины, я еще к ним пока не привыкла. вот Я тоже как бы это увидела, ошибки кем-то. Если бы они также делали вот хотя бы что-то часть из того, что здесь уже ребята предусмотрели, то у них больше было бы безопасности, не произошло бы то, что с ними произошло. вот Ну и, соответственно, наш другой проект там тоже лицензии, то есть здесь вот такой, скажем, симбиоз, симбиоз в нескольких проектах, в которых мы работали. Ну, да. Он собрал все, аккумулировал все, все это обработал. И, и, и, и, продолжаем, и, и продолжаем работать, и получаем прибыль, он... слава богу. <свят> <свят> да, да, да, нет, просто аккумулировал все это, переработал, учел все ошибки, взял самую выжимку лучшего, как мы обычно в добавках говорим, взял, аккумулировал выжимку полезных веще... средств, так вот здесь финансовых средств полезных взяли, в этот пол ликвидности и везде как бы все это собрали, ну и более безопасно для кли... получилось для партнеров. Я надеюсь, что это будет долго жить и счастливо. Вот. Точно, финансовый бат ну, вышел. Такой для меня финансовый бат. Да, да, но у меня да. все равно еще каша такая, я слушаю, у меня же оно перекликается с теми проектами, я так сравниваю, так думаю, там вот это, там вот это, там вот это, а здесь вот это вот получше. То есть мне, наверное, как тебе надо еще третий раз хорошо вот или запись сесть еще раз посмотреть. И главное, чтобы меня не отвлекали, мне бесконечно звонки идут. Я сижу на самоизоляции, мне только что с поликлинике звонили. Вот. Посадили меня на самоизоляцию 26 числа. Можно да, вот. задам вопрос? Да, да, конечно. Мы тоже все понимаем, что здесь собрана сама, так сказать, консистенция всего самого лучшего. Вот такой симбиоз действительно всевозможных вариантов. И выбран, не то что выбран, а просчитан самый лучший и самый, на ну, мой взгляд, эффективный. Да. Особенно вот, вот этот гвоздик, в голову у Наташи, да, это несколько миллионов долларов за месяц, это вообще. Просто я хотел бы теперь услышать. Вот, ну, конкретные шаги. Вот если я зашел на эту лицензию Gold, да, сколько она там стоит? 250 долларов, да? Нет. После этого что нужно? Взять этот кредит, да, 60 процентов. Да? Смотрите. Что потом дальше будет? Нужно приглашать людей или же понятное дело, что если приглашать, будет там что-то быстрее, вот, если не приглашать, то медленнее. Но если вот Пассивный вариант рассмотреть, да, что будет и как прийти к этим большим доходам. Эм, вот смотрите, давайте я буду показывать это не на статусе Gold, а на своем статусе, чтобы. Потому что я его. Понял, я его математически просчитывал несколько раз во всевозможных вариантах, и, соответственно, могу эту статистику уже показывать вам. Да. Вы уже, соответственно, это посчитаете самостоятельно. Расчеты очень просты. Все зависит в первую очередь от того, что вы планируете в этой компании делать. Первое. Если вы инвестор, то ваша задача, приобрести для себя статус и приобрести для себя токены. Токен ⁇ это самая большая ценность, которая есть в проекте. Дальше э, ваша задача этот статус постепенно повышать для того, чтобы вот этот вот лимит хранения рос, и вы смогли те купленные токены там на небольшую сумму денег они же будут постоянно увеличиваться в цене, и если у вас статус не увеличивается, то они будут очень быстро начинать продаваться. За счет статуса вы можете увеличить лимит хранения. Теперь смотрите, единожды приобретя статус, потратив 500 долларов на него, и единожды приобретя, к примеру, не знаю на 100 долларов токена, вы получаете возможность вырасти на, в хранении до 750 долларов. После 750 долларов все, что выше, оно автоматически будет продаваться и начисляться вам в виде биткоина. Как только вы видите, что биткоина хватает на покупку пакеток следующего по размеру, вы можете перейти на него, купив его. Да? Соответственно, все токены, которые есть, продолжат точно так же расти, и рано или поздно вырастут до 1800 долларов. То же самое происходит с этим. Здесь вы уже можете, к примеру, под, под залог этих токенов взять себе кредит и за, не, за эти кредитные средства приобрести себе статус VIP. Лимит у вас еще сильнее вырастет, и вот... Это цель, куда мы стремимся. С любого маленького пакета мы стремимся разогнаться до статуса VIP. Дальше. Если вы инвестор и продолжаете быть только инвестором, не хотите показывать эту возможность никому, то, соответственно, ваша задача сделать что? Вам нужно посчитать, к какому доходу вы хотите прийти. Вот я его считаю в рублях, потому что я живу в России, и мне проще ну, привести эту модель к рублям. Мне необходимо какие-то определенные цифры получать каждый месяц для того, чтобы я себя чувствовал комфортно. Соответственно, я посчитал, и для того, чтобы я получал тот доход, который мне будет создавать зону комфорта, мне нужно иметь 5 аккаунтов личных, с VIP-статусом, на которых будет вот такой лимит хранения. При том, что компания растет токен на 1% в день, при 5 VIP-статусах я буду получать доход каждый день 12 тысяч рублей. Это 360 тысяч рублей в месяц чистого пассивного дохода, который вот меня в принципе устраивает. В долларах это 5 тысяч долларов. Чего? Это это больше, да? Кого? 12 тысяч рублей? Нет, ну в месяц, Олег сказал, 30, 360, 3060, 60, ну где-то 6 тысяч долларов. Да, ага. соответственно, вы уже там переводите на свою валюту, которая вам угодна. И таких VIP-статусов я могу под собой сам себе за счет перекредитовывания наплодить огромное количество. Мне не нужны для этого новые деньги, которые я буду в этом проекте на что-то тратить. Понятно. Плюс к тому, смотрите, я вам назвал только цифру пассивного дохода, но так как все эти статусы мои личные, они находятся же в моей структуре под моей верхней учеткой, Каждый раз, когда исчерпывается лимит хранения, я снова покупаю себе VIP-статус. И это мне еще дает партнерский бонус, который дополнительно сверху к тем 360 добавляет еще 75 тысяч каждый месяц. То У -у -у. есть еще тысячу еще долларов сверху. Ага. Олег, а смотри, вот допустим, я купила статус Голд, да? Пока мы купили статус год. Uh -huh. И я могу купить сколько? На 0,08 да, на покупку биткоина. Uh -huh. И я на эти 0.08 биткоина могу тоже взять кредит же, да? Uh, нет. Эти И... монеты. Под эти монеты. Uh, смотри, Наташа, uh, покажу. Uh, нужно, чтобы твои монеты, вот uh, обращайте внимание, на слайдах есть описание. Кредиты, займы рассчитываются от стоимости токена в биткоине на, на момент получения займа. И этот займ может быть выдан, когда ста, токены стоят не менее 0,01 биткоина. То есть не менее 100 долларов все твои токены в эквиваленте должны стоить, тогда ты можешь брать кредит. Mm -hmm. Поняла. Ну, пока не сделаешь, наверное, это непонятно будет. Ладно, я думаю, может, сделаем это реально, тогда будет понятно. Ну, то есть сейчас у людей, вот знаете, я столкнулся с проблемой. У вас сейчас проблема, потому что, ну, как, как сказать, я зашел в самом-самом старте, еще до того, как компания, в принципе, запустилась, был пресейл. Я, когда увидел вот эту вот грандиозную модель, она меня настолько поразила, что я говорю, блин, я хочу в этом участвовать, дайте я сразу на, там, на 20 тысяч долларов куплю себе токены, и у меня все будет хорошо. Они говорят, "Нет, не, не тут-то было. То есть человек на свою одну учетку может купить максимально 2000 токенов. Это максимальная покупка которая человеку доступна потому что компания в принципе против китов чтобы здесь не было каких-то крупных игроков которые могут каким-то образом этот сервис качать шатать там делать какие-то непонятные действия и, и вот чтобы этого не было одна учетка 2000 токенов не более и вот смотрите сейчас у тех кто только входит в проект у них есть проблема как быстро купить токен потому что он продается ограниченными порциями специально сделано для того чтобы не было каких-то резких скачков цены и так далее а у тех кто чуть раньше там на три дня зашел у них другая проблема как этот токен защитить, чтобы куда-то его переложить, чтобы он у тебя не начал продаваться по какой-то совсем, совсем смешной дешевой цене. Вот у меня сейчас задача, я просто каждый день эти токены перераспределяю, опуская куда-то там в вглубь структуры на, на свои дополнительные учетки, чтобы у меня на верхней, и на, пред, на, ну, на тех двух, которые за ней стоят, там уже лимиты подходят, они исчерпываются. Вот просто давайте к примеру. Вот токен, смотрите, заморожено в займе 1715 токенов, но все, весь баланс мой 1800, и они стоят 0,2628. А хранить я могу всего 0,2625. То есть у меня сегодня уже часть токенов, если я их куда-то не перевожу, они автоматически продадутся. Но я не хочу их продавать по такой цене. Я поняла. Поэтому перевести на свой же аккаунт ниже, можно сделать аккаунт да. мужа, детей, жены, братьев, купить в свадьбе, или просто покупать номера телефонов, открывать аккаунты в Телеграме. Как угодно. Как и, угодно. Это приводит, и это приводит к тому, что простые инвесторы, хоть он там, большой инвестор, он себе однозначно купит массу, лицен, но ну, не лицензия Статус. статусов, массу статусов и периодически будет их покупать и Конечно, негде образом... хранить эти токены. и таким образом пул активности обеспечения будет всегда пополняться ну круто Конечно. и маркетинг и маркетинг Конечно. о слушайте и маркетинг же что же точно класс вот поэтому говорю у этого проекта гениальность когда человек понимает, что со всех сторон этот проект защищен какими-то элементами безопасности, математика настолько продумана, что здесь ни один цент не появляется из воздуха, ни одна, вот, ни одна копеечка не появляется просто вот ну, из ниоткуда, то человек уже от этого проекта в сторону голову никуда не повернет, ему все остальное перестает быть интересным. И когда здесь человек начинает зарабатывать, как вы думаете, куда он деньги понесет? Ну да, туда, где есть курочка, которая несет золотые конечно. Яйца. конечно. Олег, вопрос. Можем рассмотреть выгоду компании? Вот тех ребят, которые это все организовали. Какая их выгода? В чем? 15%. 15% от покупки статуса, каждого статуса, это угу. доход компании. То есть... все, я, это я пропустил, да? спасибо большое. Все, что, то есть каждый день у, у лидера продается, по, это самое, лидер покупает себе, закрывается статус, он тебе покупает... 10 статусов в день, ну, когда-то через период. И компания с каждой этой покупки получает 15%. Ты понял, отлично. <связывающие> угу. Олег, а смотри, вот я так поняла, Вячеслав Зои все-таки хотят вот что им делать. Вот, то есть они выбирают, какую им лицензию купить, там, сильвер или голд, да? Но я вот разобралась, мне кажется, голд выгоднее. Чем да, чем ближе туда, тем выгоднее. И вот сейчас мы делаем каждый день, мы ставим ордер на покупку в биткоинах. Правильно? Да. Мы да, делаем. Да. Вот. И теперь мы сейчас начнем, разобрались, нам понравилось, мы начнем приглашать. За приглашение мы будем получать 5% в биткоинах, и на эти биткоины я смогу сделать... То есть тут апгрейд не делается, я так поняла. Я просто по купить платину, но у меня будет работать и голд приносить доход, и платина будет работать и приносить доход. Правильно? Лимиты. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот, вот с этим надо аккуратно быть. Нужно понимание, как это работает. Смотрите, у вас есть статус Gold, на нем есть лимит заработка 0.18. А в тот момент, когда вы себе на той же самой учетной записи Telegram приобретете платину, вот эти вот лимиты заработка, они суммируются. То есть у вас будет лимит заработка такой же, как у VIP-статуса 0.58. Uh -huh. но, но все остальные показатели будут от старшего статуса, вот от этого. Ага. Uh -huh. Угу. Я ничего не поняла. Все, я поняла, да, я поняла. Смотрите, еще раз повторюсь. Человек на одной учетной записи может иметь два статуса разных. То есть, к примеру, ну вот, были у него деньги, на самом начале он зашел на пакет бронз, за 50 баксов купил. Понравилось ему все, он потестировал, говорит, блин, прикольная модель, хочу, короче, развиваться. Нашел там еще какую-то какую сумму денег и купил себе сверху дополнительно статус Silver. Вот этот показатель, лимит заработка, с этих двух статусов сплюсовался 0.16 плюс 0.8. То есть у него лимит заработка повысился. А все остальные показатели – то есть количество хранения, максимальная покупка, продажа и так далее, они у него стали вот от этого, от старшего статуса, от сильвера. А бронз, он как бы аннулировался, и человек сейчас имеет все возможности статуса сильвер. Единственное, mm -hmm. что к нему из предыдущего статуса перетекло, это лимит заработка, потому что он у него э, еще не исчерпался до покупки нового статуса. Ну, тоже хорошо. Я поняла, что можно заходить и с маленького, и постепенно переходить. Но если Конечно. есть понимание мощности этого проекта, то лучше заходить на VIP. Олег, еще такой, смотри, вопрос. Если человек зашел бесплатно, зарегистрировался, у него появляется ссылка. Он ссылку отдал, а там быстро люди сработали, посмотрели видео и оплатили, Не поставят мимо деньги? Э -э, смотрите, была такая изначально функция на предстарте когда человек заходил в компанию на предстарте, делал покупку и сразу свою ссылку раскидывал. Когда еще никто вообще о компании не знал, у них была задача привлечь в проект людей, которые, ну, чтобы быстрее сделать пресейл, момент пресейла пройти. Тогда было, да, такое работало. То есть когда человек просто неактивный без без лицензии отдавал ссылку то э, все что ему э, все что если у него партнеры были вперед и они там что-то э, купили какие-то статусы то соответственно ему на замороженный баланс начислялся биткоин и потом когда он активировал свой статус этот биткоин размораживался и он его мог использовать но Сейчас, после старта, это снято, да, то есть человек, mm -hmm. если просто отдает свою ссылку, и он сам не имеет какого-либо статуса, даже самого маленького, то все покупки в его структуре будут пролетать мимо. Ага, это надо так, знать. Так, да, хотя бы минимальный, но должен быть, да, да? Да, Но смотрите, интересная какая штука есть. Помните, мы говорили о том, что когда... Лимит заработка исчерпывается, статус сгорает. Mm -hmm. В момент сгорания статуса, акцентирую внимание, весь доход с вашей структуры вы продолжаете получать. То есть вот человек построил какую-то активную структуру и там, не знаю, проспал. Ночью у него закончился лимит, ну там партнеры купили, ему начислилось вознаграждение, он просыпается, у него статус сгорел, и он такой, опа, печаль. Что происходит с при этом? Вся структура, которая у ним, под ним находится, она продолжает работать, и у него все начисления идут и начисляются к нему, они не пролетают к спонсору вышестоящему. Они у него попадают к нему, но они попадают на замороженный лимит биткоина. Вот смотрите, здесь есть такая штука в финансах свободно, баланс биткоина свободно и заморожено. Соответственно, вот сюда на этот баланс замороженный попадают средства от структуры, если у человека сгорел статус, и он этого не заметил. И с этого замороженного баланса человек всегда может купить статус свой, или повысить его, или как угодно. Отлично, это очень хорошо. А если у человек зашел на бронзу на 50 долларов, а у него партнер заходит на ВИП? он получает полностью все вознаграждение конечно. 5%. Конечно, да? конечно. Отлично. Еще один момент. А, я, же говорила, я же говорила, что здесь как раз вот те моменты, которые мы все время видим, что они не очень корректны там, в других проектах. Вот здесь как раз-таки ребята предусмотрели, не обижают никого. Вообще отлично. Да. Угу. Еще, Олег, вопрос. Самая нижняя, вот 1%, 2%, 3%, 5%, 7%. Угу. Я так понимаю, это, это как бы кэшбэк своего рода, да, предоплаченные токены. Да. Верно. В виде как, кэшбэка получаешь на свой уже купленный а, пакет. Только, только это, смотрите, как это надо понять. То есть компания же не, не может вам дать, ну, у компании токенов нет, выпущенных, которые, ну, свободных токенов. Соответственно, для того, чтобы вот эти 3% получить, в тот момент, когда вы покупаете себе статус, автоматически в размере 3% от вашей покупки ставится ордер на покупку на торговую платформу. И оттуда уже вам придут, когда он отработает, оттуда вам придут вот эти токены. А когда он отработает? Он от, смотрите, вот сейчас, в данный момент, да. вот вернусь, кстати, очень правильный вопрос. Его тоже нужно всегда обсуждать, он прям очень правильный. Смотрите, у компании есть обязательства перед пользователями. Они гарантированно делают на, на, на P2P-площадке, Такое условие, что любой пользователь, выставивший ордер, получит исполнение своего ордера максимум в течение трех суток. Как это происходит? К примеру, вот сейчас как раз та самая ситуация. У компании есть много новых партнеров. Все эти партнеры хотят купить, но продавать еще некому. Да, потому что... 4 дня компании. Соответственно, что происходит? Когда наступает полночь, все заявки, которые стоят на P2P-площадке, компания забирает 35% биткоина из каждой этой заявки, отправляет его в пул ликвидности и генерирует на эти 35% человеку токен. Соответственно, треть заявки у него исполнена. Дальше наступают следующие сутки. Если продавцы до сих пор не появились, то в конце следующих суток еще 35% от этого ордера компания забирает и отправляет в пул обеспечения, человеку имитируется токен. И таким образом компания гарантирует, что каждый ордер, который выставлен человеком, отработает в течение максимум трех суток. А здесь не будет такого, как в некоторых проектах, да, там миллионами долларов стоят очереди, у людей просто заморожены, балансы в долларе лежат. Они могли бы э, эти два месяца где-то в каком-то другом проекте работать, а они просто лежат, и человек ждет, и не понимает даже, по какой цене он э, купит ту сущность, которую ему там продают. Вот здесь, соответственно, вот относительно статуса. В тот момент, когда человек приобретает статус Gold, у него от этого статуса в виде 3% от стоимости статуса ставится ордер, который максимально в течение трех суток отработает, и ему будут начислены токены. Как продолжение, Олег, этого. Mm? Это механизм самоокупаемости любой, любого статуса. Ну, то есть в какое-то время этими монет, ростом монет, которые будут начислены как бы кэшбэком, они вырастут и окупят этот пакет, даже если человек ничего больше не сделает. Да, верно. Вот, мне интересует вопрос. Вот вы говорите, мне одному можно иметь несколько учетных записей. Угу. Несколько статусов на одной учетной записи, это понятно. А как иметь несколько учетных записей еще, на которых можно иметь несколько статусов? Ну, Смотрите, есть понятие «статус» и есть понятие «учетная запись». Учетная запись – это аккаунт «Телеграма». Да. На одном аккаунте «Телеграма» иметь два статуса, ну, в этом просто нет смысла, потому что все равно один какой-то из них будет старшим. И, соответственно, вы будете получать все по этому статусу. Зачем покупать, допустим, если у вас есть возможность приобрести сразу там gold, к примеру, или платину, или VIP, то зачем покупать еще перед этим бронз себе? Это нелогично просто. Смотрите, как делаются учетные записи. Вот я лично имею одну учетную запись свою. Дальше. У меня есть супруга. Соответственно, я ей скинул свою реферальную ссылку, у меня получи, появилась вторая учетная запись, она зарегистрирована на жену. Дальше я скинул, допустим, ссылку супруги и своему сыну, у меня появилась третья учетная запись. Потом я скинул супругину ссылку еще и дочери, то есть под ней сделал такую веточку двойную. Теперь у меня уже четыре записи. Все, вот, вот, пожалуйста, я сам Нет, себя мультиплицировал. Это значит отдельный номер телефона? Отдельный номер телефона, да, конечно. Понятно. Отчетная запись телеграммы, она присваивается только на отдельный номер телефона. Да, спасибо.